Время суток, с вами Катамхали. Так, это, по-моему, итальянский линкор пятого уровня. Название не назва... <с> название это не мое. Ну, кстати, ник здесь у игрока тоже непонятен. Не знаю, как будто просто набор букв. Короче, если что, кому надо, можно прочитать. Здесь <с> я думаю, все видно. Так, карта у нас пролив. Пятый уровень, блин, ну по факту песочница, еще здесь плюс то, что в четвертой уровне. И половина команды ботов. Ну ничего не поделаешь на низких уровнях, особенно, да, когда играешь с утра. Зато какой удачный зал. Две цитадельки и, ну, ваншот. Сразу минус вражеский крейсер. Причем не бот-игрок. Но все равно, да, другая половина команды-то это живые игроки. Слева по борту. Вот иногда бывает, да, когда вот, ну, какая-нибудь новая ветка выходит. Вот я сейчас, к примеру, на британских на пятом уровне как раз катаю тоже, вот, попадаю вот в такие бои с ботами. почему-то вот частенько боты ботом розен. Не знаю, вот в моей команде прям сразу бой только начался, и эсминцы, крейсера вот так вот, да, как здесь, он кто тот же мантукуколи вот, как будто вот так... Как некоторые неумелые игроки с криками "Ура!" по центру и, и, и тоже сливаются почему-то быстрее, чем вражеские боты. А вот пожалуйста, выкатился, встал, забирай тепленького. Сейчас мне кажется, залп и еще один крейсер в порту, да? Ну да, в порту, но там союзники подмогли. Вот здесь еще Светлана на убойной дистанции уже менее 9 километров. Ну, Светлана это бот, а вот миникас умудрился здесь словить торпеду. В принципе, да, надо правильно сейчас попытаться добрать эсминец. Потому что он все-таки для линкоров несет наибольшую опасность. Боты там что то да, вот так выкатились. Он союзный тоже, там пью-пью, что то перестреливается. причем стреляет корабли, которые дальше находятся. Вот, да, По-хорошему, ну добери ты эсминец, блин, будь человеком. У него тысяча прочности. Команда противника получила преимущество. На фугасы, я смотрю, перешел. А, не, не фугасы. Ну это как ранее было уже такое по В реплеях почему-то все, всегда все, отображается, что заряжены фугасы, на линкорах, хотя заряжены бронебойные снаряды. Торпеды прямо по курсу. Союзники передаю координаты важной цели. Ну и вроде рельса ходит, идет по прямой. Маловато упреждения, О, Вот так, наверное, уже должно быть нормально. Как раз хватит. Сейчас, сейчас посмотрим. Торпеды справа по борту. Да, есть попадание, но, блин, 53 единицы прочности остается. Торпеды по правому борту. Не знаю, почему он постоянно в засвете миникас находится. Ему надо играть от незаметности, он постоянно в засвете находился. Я не знаю, зачем. Эти... По нашему сегодняшнему персонажу еще, по-моему, никто ни разу не стрелял. Нет ни единой царапины. Как было, 45 тысяч с половиной прочности, так и остается. Четыре против пятерых. Две точки. Противник захватил. Здесь вон Кник. Тоже с полным запасом прочности. Кстати, вот он. Первый раз и поцарапал. Ну, в ответ получает немного больше, но тоже не особо. Четыре пробития, но ну, там что-то 4000 урона, даже чуть поменьше. Ну, есть в команде же еще один эсминец. Чем ты там занят? Под войски иди на центре, никого нет, захватывай точку Б. Здесь, по-моему, прострелы нету, за остров они уходит. Да, ни один снаряд цель не находит. Здесь союзный котовский с полным запасом прочности. Но Кник может это быстренько исправить. Тем более, еще и в зону действия ПМК зашел. Вот так вот ходить бортами. Сразу 15 тысяч прочности Кёник теряет, а в общей сложности это 30%. Ну, немного довернул, но, по-моему, все равно недостаточный угол. Хотя сейчас вон Данай борт может поставить. Нет, вертится <laughs> туда-сюда. И оба борт убрали, не знает, кому выстрелить. Не, ну тут прям делает залпы Дана и доворачивает. Ну там Котовский еще по нему приложился. Но это уже четвертый уничтоженный противник. Остается 3 в 4. Надо сейчас двигаться, точку Б захватывать. До конца боя времени еще достаточно, целых 13 минут. Ну вот здесь не дает, конечно, Кник. чтобы на точку Б идти, приходится отворачивать борт убирать. Зато сам борт подставляет дабы... Не затягивать этот процесс Сколько там? 10. Ну, маловато, конечно. Ну, сейчас надо заднюю давать, что делать. Пока с Кёнигом не разберешься, путь на точку Б закрыт. А там еще и крейсер вражеский. Ну, причем бот так прям остановился. он ну, тоже дал заднюю, но ты сделай ромб. Ну нельзя прям вот так бортом идти. Десять тысяч, прощает его. Если вот так, да, противостоишь. Ну, нельзя борт ставить. Лучше забыть про, не знаю, кормовые орудия, убрать борт, и ты дольше проживешь, в итоге нанесешь дольше урона, чем ты будешь давать полный залп, но при этом сам получать огромный урон. О, да, вот так. Довернул, дал залп, отвернул. Все. Все элементарно. Чем больше угол, тем меньше вероятности. Вот здесь сейчас то, что задом, двигается. Вот не знаю, да как назвать, блин, и ник непонятное название. Ну Цезарь, короче, да. Второе слово буду Не успел, довернуть скорости не хватает на маневр, конечно. Все-таки разбирается с вражеским здесь линкором. Игрок зарабатывает основной калибр Кракена, но при этом сам, конечно, очень много прочности потерял, но есть в запасе еще три возможности восстановить запас прочности. ну здесь тоже да отважный бот был бот и нет наверное да есть цитаделька Крейсер врага потоплен. урон уже за сотню шестой уничтоженный то есть уже ровно пол команды противника чего вот делает я вот не знаю союзный да арб конга ну, понятно, там, да, эсминец, ну и чё? До конца боя 10 минут, по очкам, конечно, еще там у противников долго будет тикать. Можно попробовать вот сейчас подловить эсминец. И надеяться, что вражеский линкор тоже где-то недалеко. Он тут уже, по-моему, ва-банк пошел. Зал фугасами и, не и нет эсминца Седьмой уничтоженный так. Захватить указанную точку. Ну все, ботов Захватить не осталось Конго, что ты, Конго, весь бой делал Да, он, в принципе, пришел с того хланга, где Не знаю, конечно, насколько жесткое было противостояние Но в живых никого не осталось При этом Захватить у него запас прочности... Достаточно солидно еще. Ну, вот сейчас правильно, да. Надо было Конго идти, к примеру, захватывать точку А, Цезарю идти захватывать точку Б. Или лучше наоборот, потому что у Цезаря прочности поменьше. Да, но учитывая все сложившееся, Цезарь лучше играет, поэтому ему надо идти все-таки на точку Б. Ну, или хотя можно уж идти. Ладно, парой вместе. Еще есть время, чтобы успеть и до точки С докатиться. Хотя неизвестно, сколько там запас прочности у оставшегося одного вражеского линкора. Ну, сейчас будет больше 20 тысяч прочности. То есть, ну, половина, может, даже побольше. Еще одна ремка в запасе. С полным запасом революция!